С вами начнем интересную продуктивную беседу без воды, как сегодня написала Татьяна у себя в Фейсбуке. Я Ой, с я вашим я вы... удовольствием жду ее. Да, я постараюсь, чтобы она была без воды и без розовых очков, потому что все-таки проблема кадров, персонала, она, мне кажется, в Украине очень сильно вот задилогизирована да, там очень много вещей, которые принято говорить, которые принято транслировать, и они закрывают от нас ту правду, что на самом деле происходит в ситуации с кадрами и персоналом. Поскольку все-таки я не кадровик, я маркетолог, который пришел определенным путем к работе с брендом работодателя, с коммуникациями в команде, с корпоративной культурой мы всегда работали. Соответственно, как бы у меня немножко нет, может быть, этой корпоративной солидарности чаров, да, и я смотрю на все через призму маркетинга. Окей, как мы это продадим, да, как мы продадим сотруднику его рабочее место, как мы продадим работодателю этого сотрудника. Поэтому, я думаю, у нас будет немножко, может быть, меньше да, каких-то таких стандартов и некоторых, может быть, иллюзий, которые есть в кадровом мире. <сёк> вот у нас как раз Роман задал вопрос, а кто же наш сегодня приглашенный спикер в наш проекте? Uh, Live толк People Management. Сейчас я представлю вам Татьяну. Начну, наверное, традиционно уже с представления себя. Uh, кто не знает, меня зовут Алена Жупикова. Я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании Кагрупп. Более семи лет мы занимаемся тем, что в Украину привозим мировой интеллект, мы привозим международных спикеров для того, чтобы повышать культуру ведения бизнеса. И четыре года назад мы впервые создали бизнес-мероприятие People Management, которое целиком и полностью посвящено процессам взаимодействия с людьми в команде, потому что мы считаем, что каждый менеджер — это People Manager. И 27 мая мы очень искренне на это надеемся, что мы сможем встретиться в офлайне для того, чтобы... Помимо того, что обменяться эндорфином, окситоцинами, вот обнимашками, привычными для нас, мы еще и действительно поговорим о эффективности взаимодействия с людьми, как карантин повлиял на изменения стратегии компании, и сегодня мы тоже об этом будем говорить. Наш спикер это Татьяна Коробова, партнер консалтинговой компании по развитию бизнеса K&P Partners. Татьяна у нас также автор статьи о People Management, репутации работодателя и феномене амбассадора брендов. Также Татьяна будет спикером нашей восьмой уже ежегодной People Management Conference «Атланты для талантов». И сегодня, буквально сейчас каратенечко, я еще раз пройдусь по нашим организационным моментам, мы всегда начинаем с этого, мы первых полчаса эфира разговариваем, я задаю вопросы, Татьяна отвечает. Вторую часть эфира вы пишете вопросы в чат, я их озвучиваю, и Татьяна на них отвечает. Я еще раз хочу напомнить, что ваши микрофоны и ваши камеры отключены для того, чтобы у нас не было никаких посторонних звуков, и самое важное о том, что мы знаем, что... Zoom тестирует некую новую реальность, на нее сейчас большая нагрузка. Я даже вчера хотела написать в поддержку письмо Zoom, и была 172-я на очереди. Представляете, какая нагрузка сейчас на этот инструмент. Поэтому вдруг, если нас по какой-то причине выбьет, мы еще раз заходим по той ссылочке, которая у вас есть, переподключаемся и восстанавливаемся в нашей беседе. Вот. А сейчас пришло время мне поприветствовать Татьяну. Татьяна, еще раз добрый вечер, еще да, раз. Добрый вечер, да? еще раз всем нашим участникам, которые собрались здесь в эфире. И, пожалуй, знаете, с чего хотела бы начать? Вот в колонке, которую вы писали для нового времени, вы описали то, что сейчас все перегружено задачами, обязанностями, информацией, общением. И зачастую самое лучшее, что можно сделать для своих близких, это дать им больше пространства и свободы. И лучшее, что может сделать работодатель, это увеличить дистанцию между работодателем и сотрудником. Мы сейчас все вынуждены дистанции. Скажите, как это повлияло на эффективность? бизнеса. Как повлиять? А, Ален, смотрите, я на самом деле тоже вспоминала эту статью, она написалась в стадии, когда у нам все говорили, что у нас адский кадровый голод, и нет сотрудников, сейчас ситуация поворачивается, но тем не менее, мне кажется, вот сейчас мы увидели именно то, что это возможно, потому что, когда я эту статью писала, там, ну, неформально мне и про нее говорили. Это статья про то, как работодатель должен отвязаться от сотрудников, да, отвязаться не в смысле не mm -hmm. требовать того, что обязан, а не делать лишних дополнительных требований, которые не влияют прямо на эффективность работы и бизнеса. И вот вдруг сейчас мы увидели это. А знаете, как говорят, а так можно было? Да, можно. Что можно оказалось удаленно работать, что можно меньше уделять внимания, простите меня, корпоративным играм в офисе, да, что можно меньше предъявлять требования, которые связаны там, с личными вкусами, например, управленца или топ-менеджера. Да? Мы приходим ровно в 9 часов, ставим галочку там в альбоме или проводим карты, и только так. И вдруг резко все поняли, что возможно таки по-другому, да, что можно работать с большей дистанцией и физической, и можно работать с большей дистанцией эмоциональной, с большей дистанцией, скорее связанной с требованиями, да, поскольку ну, теперь уже ничего нельзя проконтролировать, кто кушает параллельно, ведя конференцию, кто там нянчит ребенка, кто что-то еще. И вдруг раз и мы поняли, что давление, давление в коллективе, да, не прямого рабочего, его может быть меньше, да, что нам всем, может быть, мне кажется, работать легче. Даже тем, кто из моих знакомых, кто говорит, нет, я жду конца карантина, я мечтаю пойти в коллектив, даже тем, кому трудно работать дома, в принципе, все равно большинство, от кого я слышу, говорят, что стало легче, потому что многие мелочи, они ушли, те мелочи, с которые мы требовали или с нас требовали, будучи в офисе, они оказались вторичными ненужными или невыполнимыми, И эта дистанция сама собой увеличилась, кому-то это комфортнее, кому-то нет. Большинство, как я вижу, такие комфортнее, и мы увидели, да, это возможно. Оказывается, можно связаться от сотрудников с ненужными требованиями, оставить только те, которые прямо влияют на эффективность бизнеса. Uh -huh. А давай поговорим, кто сейчас прямо влияет на эффективность бизнеса? Кого нужно все-таки вернуть будет в офис по окончанию карантина? Uh, ну, я не могу сказать это... Было бы неправильно, если бы я сейчас говорила, да, такими всеобщими рецептами, то есть за каждой компании будет свой пул, кого нужно будет возвращать после карантина, на каких условиях и как, но что я понимаю, что сейчас каждому собственнику приходится садиться и смотреть действительно вот на свой бизнес а кто же выполняет ключевые функции, а кто не выполняет, кто выполняет качественно, а заниматься KPI, чего у нас очень-очень не любят. Немногие системные бизнесы имеют действительно проработанную систему KPI, которая прямо показывает не просто то, что человек генерит на гора, да, сколько он наслепил презентации, условно говоря, например, да, там или отправил коммерческих предложений, а то, как его действия влияют на, опять-таки, эту самую пресловутую конечную эффективность бизнеса. И вот теперь сейчас, когда мы не можем стоять с кнутиком над сотрудником и проверять, сколько он отсидел на рабочем месте, приходится действительно приходить к тому, что нужны понятные KPI. И когда эти KPI будут сделаны для каждого должности, функционала, я надеюсь, что как бы, собственники, управленцы, они увидят действительно Кого надо возвращать в офис, без каких функций, не людей, да, не надо пропускать это через там люди, личности, без каких функций мы можем обойтись, и мы их можем заменить, автоматизировать, отдать кому-то другому, пересмотреть, и тогда будет понятно, кого надо возвращать в офис, опять-таки не людей, должности, да, а без кого, как оказалось, можно обойтись. Тань, слышала уже такое мнение, что, в принципе, мы сейчас переворачиваем парадигму рынка труда и рынок сотрудника станет рынком работодателя, да? Многим компаниям все-таки придется расстаться со своим персоналом либо на время, либо навсегда, и в этот момент возникает вопрос, а как сохранить репутацию работодателя? Что говорить сотрудникам? Как коммуницировать это? Ален, смотри, во-первых, я бы четко говорила, что... Сохранить репутацию было бы хорошо всегда, не только в ситуации кризиса. Учитывая, что сейчас кризис, мне кажется, очень важно отделить зерно от плевел. Отделить сохранение репутации бизнеса, что очень не помешает делать, от желания быть 100-долларовой купюрой и хорошей для всех. Вот Я вижу вот этот вот надрыв, когда люди честные, порядочные, заботящиеся о репутации бизнеса, они хотят оказаться хорошими для всех. Для этого сейчас нет ресурса. Поэтому нужно понять, что придется принимать непопулярные решения. Придется делать вещи, которые принесут да, там, дискомфорт, сложности для других. Придется говорить то, что другим не понравится. И что это тоже на самом деле часть управления репутацией, Вот как раз управление репутацией один из моих коньков, поэтому мы сейчас поговорим плотно. Поэтому надо отделить то, что ты не можешь быть долларовой купюрой, не можешь прыгнуть выше головы, не можешь быть хорошим для всех, но то, что тебе приходится делать, эти неприятные вещи, которые приходится делать сейчас, их, конечно, желательно сделать так, чтобы к тебе в компанию люди потом захотели вернуться. Что я еще сказала бы из тех вещей, которые там непопулярные, может быть, не будут озвучиваться вслух? О том, что очень хорошо было бы для себя разбить ваших сотрудников для, на ту аудиторию, которая чувствительна к репутации и которая менее чувствительна. У нас летом, когда еще был этот 12-й кадровый голод, был кейс, когда к нам пришла большая производственная компания, и они задавались вопросом, вот у нас есть обычные подсобные рабочие, да, вот без всякой квалификации, у нас такая текучка, вот мы им как-то и так, и такие программы лояльности, и такие, и вот так, а они все равно там, им предложили на 100 гривен больше, и они уходят. И в итоге мы пришли к тому, что, ребят, вот аудитория это не чувствительно, да, вот к мягким этим способам стимули стимулирования лояльности, им совершенно все равно репутация, своя компания, дайте им на 100 гривен больше и перестаньте тратить силы на то, чтобы их сделать лояльными. Вот так же здесь, посмотрите честно, да, вот какая аудитория чувствительна к репутации вашей работодателей, с кем нужно работать, какая нечувствительна и достаточно просто, да, там, вежливо попрощаться, и эти люди, возможно, потом ее не вспомнят, да, что вы их уволили, вы предложите нормальную зарплату, и они опять придут. Возвращаясь к тому, как же все-таки, да, сохранить свою репутацию, делать вот самые непопулярные, неприятные, да, откровенно вещи, которые, ну, никому из окружающих не понравятся. Самое первое, что кажется ну, мне очевидным, это все-таки, ну, не делать подлых вещей. У нас, конечно, у каждого свой стандарт, где проходит какая-то этическая приемлемость того, что делается. Ну, помните, совсем недавно нашумевший кейс, когда одна прекрасная компания уволила там 30 сотрудников сразу потом, по скайпу или каким-то другим электронным способом или в зуме, когда им просто зачитали автоматизированное сообщение и до свидания. Ну, мне, например, кажется, что это подлость и не потому, что уволили, не потому, что уволили так, а потому, что не дали даже, например, какого-то времени, там, недели на адаптацию, на поиск работы, на пересмотр каких-то, может быть, финансовых обязательств сотрудников. Это немножечко, до мой взгляда было подло, и мне кажется, так, такие вещи делать не надо. Что еще важно для сохранения репутации как работодателя? Это четко показать, что вы готовы разделить трудности сотрудников, что вы не складываете на них весь эту, всю эту тяжесть, то, что видела я например, в прошлом кризисе, это когда говорили, ой, у нас в компании так трудно, так тяжело, вот мы вообще сводим концы с концами, вообще я там как собственник залажу в свой карман, и докачиваю свои деньги из бизнеса, через полгода таких жалостных разговоров собственник покупал там новый Mercedes. Ну вот это такой удар по репутации, когда после этого все говорят, ну извини, дорогой, мы к тебе будем относиться так же. То есть вы должны быть готовы тоже тогда разделить тяжесть. Я знаю другие компании, которые сейчас в этом кризисе сказали, что окей, самому низкому, нижнему персоналу мы порежем на 5% зарплату, потому что люди получают минимум. Мы не можем им брать больше, не на что будет жить. А топ-менеджменту мы порежем на 50%. Почему-то топ менеджмент они одновременные собственники, они сами сказали, мы сможем. Мы еще месяц 2, 3, 5 сможем прожить даже с половиной зарплаты и больше. Поэтому мы себе порежем больше. Мы на себя берем эти как бы трудности и это тоже, естественно, как бы для людей считывается как позитивный сигнал, они не сваливают все за нас. И то, что мне кажется важным, это честно, как бы делать все честно, открыто и прозрачно. Недавно видела подобные исследования о коммуникациях бренда с потребителем, в принципе, одни и те же, что потребитель настроен на то, чтобы ему говорили откровенно, что происходит. Ему описывали сценарий, если будет вот так, если мы пойдем на 30%, то простите, да, там мы сократим зарплаты всем на 20%. Если мы, будет хуже, я начну увольнять, но я начну там увольнять, давай вам рекомендации, я начну какие-то предлагать альтернативные решения, парт-тайм, проекты, что-то еще. То есть, когда. Ну, непредсказуемость и неопределенность. Это один из самых больших страхов для нашего мозга. Потому что вот темнота впереди, да, при выходе из пещеры, когда мы не знаем, что будет. Поэтому, когда собственник или управление четко коммуницирует, что будет происходить. Хотя бы в таком сценарном варианте. Если так, то вот так. А если это, кто вот это. Это снимает определенное вот это вот ожидание самого худшего, что может случиться. Это, безусловно, тоже хорошо сказывается на вашей репутации, потому что вы показываете, что вы действительно делаете все, что можно, что все, что от вас зависит, это, ну, это, это делается. И самое последнее, как бы в, в кризисах иногда не так важно что говорить или что делать, а важно, как это делать. Я, к сожалению, вот слышала уже несколько историй, когда люди просто откровенно говорили, о, отлично, теперь же будет рынок работодателя, вот теперь мы за все отыграемся, Да, вот теперь мы создаем на них зло, закрутим гайки и все такое. Поверьте мне, такие вещи, да, даже они не говорятся вслух, они так отлично считываются аудитории, то есть, с одной стороны, не надо быть белым фейсом. Ну, все понимают, когда рынок вернулся к тебе лицом, это хорошо. То есть определенный как бы, позитив среди работодателей в том, что они увидели, что ситуация разворачивается, это очевиден. Когда этот позитив становится таким вот откровенным, негативным, откровенно жестким, неуважительным к обратной стороне, ну, прекрасно считывается, считывается бессознательно. После этого, понятно, вряд ли вы можете рассчитывать на то, что хорошие отношения, ситуация повернется обратно, и вам теперь нужно будет просить людей. Поэтому все-таки, ну, главный рецепт сохранения хорошей репутации, мне кажется, ⁇ быть честным, быть... Даже не пытаюсь подобрать слово. Добрым, наверное, нет. Добрым сейчас быть не удастся. Но быть во всяком случае уважительным ко второй стороне, да, приходится делать многие неприятные вещи, но их надо делать с уважением к обратной стороне, да, как говорил известный очень персонаж э, известного кино. И когда мы делаем что-то даже неприятное, но мы это говорим открыто, мы говорим об этом честно, и мы делаем это с уважением с обратной стороне, к стороне то это воспринимается гораздо лучше и гораздо лучше до репутации. То есть честность – валюта настоящего, да? Я думаю, что да, понимаете, за последнее время, не хочу подпускаться немножко в честности разговора, потому что это будет немножко лирика, но в кризисах, вот сколько проводилось исследований, сколько просто эмпирического опыта, честность – самая лучшая политика, совершенно однозначно. Не удается замолчать, просто собственник, который замолчает, он никогда не спускается в курилку. Он не знает, что в курилке говорят о том, что, да, там, что витает вот что не озвучено, да, что в курилке догадываются о неприятных вещах, которые произойдут, что все это, оно все, не бывает абсолютно, да, как бы такой вакуумной среды информационной, где можно что-то скрыть. Эта информация доходит. А ходит. Тот самый свод неписанных правил, да, хочешь узнать, да. что у тебя за корпоративная культура, ну, посмотреть, поэтому... не написано у тебя на стенах. Да, поэтому те, кто верит, что они могут что-то скрыть, обмануть, все это ерунда. Ваши сотрудники об этом говорят, окей, не в курилке, они говорят в чате, созваниваются друг с другом или висят в скайпе, обсуждая это. Честность не потому, что... Последний момент. Честность вы должны быть не потому, что вы должны быть хорошими. Потому что вам выгодно в конечном итоге быть честным. Вот и все. Потому что ваша репутация, ваш капитал не потому, что честность — это вот такой вот идеальный стандарт хорошей системы. Скажи мне, пожалуйста, по твоему мнению, как изменится взаимодействие в командах, в компаниях, вот, ну, в условиях текущей да, ситуации и после того, как это закончится? Не хочу говорить кризис, потому что у меня такое ощущение, что в э, перманентном кризисе живем с 2008 года, у нас от одного к другому, от одного к другому, но текущая да. ситуация, как повлияет на взаимодействие? Ну, скажу честно, я наверное, не готова говорить о том, что будет после кризиса, потому что, да, ну я, как и все, подсчитываю, что там говорят умные люди, я понимаю, что даже среди самых умных людей, которые занимаются да, социальными, политическими системами, для них у них нет никакого единого ответа, что будет. Мы не знаем, что будет. Я могу выдвинуть какие-то гипотезы и дать те наблюдения, которые сейчас происходят. У меня есть ощущение, что в любом случае мы будем видеть поляризацию. Поляризацию подходов к работе. То есть кто-то вышел на удаленку и понял, господи, вот она, жизнь-то она есть. Можно не ездить в офис, не стоять в пробках. Да, и будут настаивать на том, чтобы эти форматы сохранили. Кто-то, наоборот, вышел на удаленку и понял, я такие мнения слышу. нет, я не могу, я хочу в коллектив, мне некомфортно. Да? Эти люди захотят вернуться. Я надеюсь, что будет идти определенная кастомизация. Да, что вот этот вот разрыв шаблона, который сейчас произошел, мы в таких условиях не жили еще никогда. Ну, наше поколение, как минимум. Поэтому вот это вот понимание, что, о, господи, оказывается, все можно делать наоборот, и при этом оно работает. Мне Будь здоровы, Лена. А, Да, что оно даст возможность кастомизировать для каждой компании свои взаимоотношения с сотрудниками. И то, как ему устраивать их удаленно, неудаленно, в онлайне, в офлайне, и какие-то правила игры, что все поймут, что свободу ее немножко больше, чем нам казалось. Это первое. Второе, мне кажется что из всего этого должно, безусловно, вытекать оптимизация бизнес-процесса. Потому что тот плохо оптимизированные бизнес-процессы и хаос, который в офисе вот решается, да, за счет походов типа, по кабинетам, какого-то лично попросил, где-то с кем-то договорился, в онлайне он удваивается и он становится совершенно хаотичным, он не дает работать для того, чтобы хорошо работать в онлайне. Я как человек, который ну, лет 10 уже, наверное, преимущественно работает удаленно в онлайне, должны быть внятные достаточно четкие бизнес-процессы. Тогда вам не очень принципиально, да, там, работать в онлайне или оффлайне. Поэтому я надеюсь, что всех это как минимум подтолкнуло к бизнес-процессам, потому что хорошо прописанные бизнес-процессы ⁇ это на самом деле это база коммуникации в команде. У вас никогда не будет нормальной коммуникации, но ну, с редчайшими исключениями, когда у вас хаос, все друг с другом притираются, потому что они не понимают, где у кого зона ответственности, зона контроля, у вас какие-то узкие звенья, где не проходит информация или решение. Соответственно, у вас всегда коммуникации будут напряженные, но редчайшие команды, которые могут в со состоянии этого хаоса эффективно работать. Поэтому сначала база в виде бизнес-процессов, база в виде KPI, о чем я уже говорила, о том, что все-таки... Мне кажется, я надеюсь на это, что мы будем уходить от ценок, которые очень часто всякие, об этом тоже мало говорят, но они откровенно существуют в украинском бизнесе. О том, что нас очень часто да, берут как лояльных, а ждут результатов как от умных. То есть очень часто решение о принятии сотрудника, о его удержании, оно основывается на каких-то определенных личных симпатиях или очень субъективных оценках. Когда у вас нет четких KPI, как этот сотрудник и его работа влияет на состояние компании на его работу, ну, вам ничего не остается, кроме как-то оценивать это эмпирически. Эти эмпирические оценки, это тоже когда-то было показано на исследованиях, насколько эмпирические оценки персонала, даже включая какие-то классические методики, типа там 360 и все остальное. Я прошу прощения, я занята, не сейчас. Вот так. Да. <св> вот. Возвращаясь к вопросу о, о том, что даже алгоритмизированные методики оценки персонала на самом деле очень субъективны. Они очень-очень субъективны, поэтому я надеюсь, что удаленные кризисы дистанция будут уменьшать э, отбор и удержание сотрудников. По принципу, он мне нравится, хороший человек, да, там, не к чему вроде придраться и все такое. И оно будет больше все-таки идти более рационально через TPI, через понимание эффективности работы. Все, опять-таки, от этого станет легче, потому что мне тоже кажется, это такой секрет полишенеля в украинских компаниях, что обычно очень часто есть любимчики, которые многим многое прощается. Есть люди, которые там что где-то пали не фарты, и даже при качественной работе к ним постоянные какие-то придирки, есть какие-то личные группировки и прочее, прочее, этого не может не быть, это групповая динамика в аудитории. Но если этого будет меньше, и если мы будем больше взаимодействовать именно на основе профессионализма и всего остального прочего, мне кажется, нам станет легче. И это те тенденции, которые я пока вижу. Но с другой стороны, могут быть совершенно обратные тенденции, мне кажется, будет именно такая вот дивергенция, расхождение крайности что вполне возможно, после вот такого вынужденного затворничества больше станут цениться люди, которые вот такие профессиональные коммуникаторы в коллективе, да, душа коллектива, кто может поддержать атмосферу, кто может гладить конфликт, кто может, да, там, поддержать команду, когда трудно. Потому что мы увидели, что это тоже важно, это тоже имеет -то ценность, да, вот ты, может быть, не лучший специалист, но ты можешь, да, сделать так, чтобы люди выдохнули и заработали. Поэтому, да, может быть, обратная крайность тоже, что ценность тех людей, которые просто умеют хорошо взаимодействовать в группе, она повысится. Это вот такие вот беглые, мое мнение, без какой бы то ни было претензии на последней на инстанции, потому что естественно, в этом кризисе, я боюсь, пока еще не знает никто. То есть, ты думаешь, позиция, когда мы будем брать людей за отношения, она-то двинется на второй план? Потому что, ну, всегда oh. было. Возьми человека за отношения, которому не все равно. А навыками, компетенциями его можно научить, в принципе, прокачать с помощью различных программ, с помощью наставников, с помощью менторов. Разные программы есть. Но важно, когда мы берем в коллектив человека, которому действительно не все равно. Человек, который... Э разделяет там ценности, не на бумаге написанные, да, разделяет то, что делает компания, разделяет корпоративную культуру, но при этом он где-то в чем-то не до конца компетентен. И в таких сотрудниках была, ну, как бы большая потребность. Как сейчас ты, ты ощущаешь, что изменится? Ален, я ощущаю, что мне кажется, это станет меньше. Во-первых, потому что просто, когда у тебя очень мало денег на фонд оплаты труда, я боюсь, тебе нет возможности да, брать человека, подтягивать его и ждать, что из него получится, и не всегда хорошо получится. Во-вторых, все-таки, понимаете, мне кажется, что мое личное мнение, что это все, вот эти вот горящие глаза желания работать, но было немножко переоценено. Пока человек реально не приходит в коллектив, понять, насколько он разделяет свою реальную корпоративную культуру, невозможно. Никакие собеседования, предварительные разговоры и все остальное прочее. Я не хотела бы сейчас уходить в область психотерапии, но когда, да, там... Пред нами сядет незнакомый человек, мы два часа его собеседуем, большинство выводов, которые мы им делаем, это наш собственный проект. Да? Mm -hmm. Мы приписываем ему что-то, что мы думаем, что может быть далеко. Понять, как он в свои корпоративные стандарты. Что из его разговоров о том, как он будет там рвать рубашку за свой бизнес, а что нет, является правдой, можно понять только на опыт. Я думаю, что абсолютно у каждого руководителя, и у меня тоже, у вас и маленькая тележка этих историй про то, что ты-то думал, он болеет делом, он будет расти, он будет развиваться, а все пошло не так. И я боюсь, что после... Ну, мы понимаем, что да, в этой ситуации, так иначе какой-то определенной глубины, э, спад экономический последует. И Мне кажется, в этой ситуации ну, просто будет реально меньше возможностей да, э, пытаться вырастить человека, не понимая, что из него произойдет. Это не значит, что не будут брать людей на вырост. Но я боюсь, что все будут хотеть, чтобы подтверждение о том, что, да, там, как ты хочешь в этой компании работать, как ты разделяешь ценности, чтобы оно было какое-нибудь более обоснованное, чем тебе месяца три поплатить зарплату, а потом понять, что, да нет, не к ценности не разделяют, а работать не так хотел, как говорим на собеседовании. Слушай, а давай поговорим еще о, о, о роли лидера в данной ситуации, да, как все-таки объединить команду, как, как оставаться лидером, как общаться с людьми, когда ну, у тебя горизонт планирования места года стал максимум день-два-три, и ты не знаешь, что будет через неделю, через два, через две. Там, я даже по своей деятельности могу сказать, что мы на протяжении там, последних четырех лет, у нас горизонт планирования всех бизнес-мероприятий был на год вперед. И я всегда говорила, что будь результатом своих решений, а не внешних обстоятельств. И я впервые там, за свой 18-летний опыт корпоративного взаимодействия с бизнесом попала в то ситуация, где я не могу быть результатом своих решений, потому что только когда за работ, ну, как бы, откроют э, площадки, на которых мы можем проводить мероприятия, снимут карантин, мы можем вернуться к организации мероприятий в офлайне. И как коммуницировать это с, кли... с сотрудниками, как коммуницировать с клиентами, когда ты переносишь дату вместе с переносом даты карантина? И мы не одни такие, да? Что ты здесь посоветуешь? Какие у тебя будут рекомендации? Как вести себя лидеру? Что делать с командой? Ален, смотрите, вы сейчас вот задали несколько да, вопросов разных, разноплановых, и мне поэтому хочется ответить немножко, отослав обратно как бы нас к началу разговора о том, что мне кажется, для того, чтобы лидер мог оставаться лидером, ему нужно будет расставить приоритеты, что он может сделать в этой ситуации, что нет. Иначе просто, когда ты пытаешься взять сейчас все ты выгоришь, ты не сможешь этот воздух тянуть долго, а его придется еще тянуть, как бы последствия кризиса будем отдыхать. Поэтому одновременно сразу все. И как мне быть лидером, и как мне общаться с командой, как мне ее поддержать, это трудно. Так иначе придется расставлять приоритеты, в моем мнении, что есть как бы главное, действительно важно. Что менее важно? Давай, да, чтобы... что важно? Да, для каждого свое, если можно еще там один-два комментария, которые мне кажется важным сказать, прежде чем перейти к расстановке приоритета. Очень важно, мне кажется, просто каждому для себя отделить, что действительно из моего поведения, действий это лидерство, а что это, вот, как говорил Станиславский, любовь к себе в искусстве, да? Что действительно лидерство, что мое там самолюбие, желание контроля, желание там удержать свою позицию в коллективе. И вот если мы это отделим, то я думаю, мы поймем, что часть задач, которые мы на себя навешивали, их можно снять. Они не есть обязательные, они не про настоящее лидерство, они про то, как удержать свою позицию. И я позволю сославиться на Владислава Белошаппу, который, мне кажется, один из лучших экспертов вообще не в мире, а в Украине по корпоративной культуре который много раз говорил, что настоящий лидер — это лидер, который позволяет другим вырастать тоже в лидерах. И вот этот момент, я думаю, он настал. Ты один не подтянешь все, это невозможно, ты сгоришь и просто сляжешь буквально, в буквальном смысле слова. Поэтому самое первое, что сейчас должен быть лидер — это посмотреть, что он может отдать, что он может отдать своей команде, чтобы она, может быть, что-то сама-сама организовала. Что-то может быть отдать кому-то, кто может быть там вторым человеком и отдельные какие-то фронты закрыть, например. Ну, конкретный пример: не каждый лидер является, например, прекрасным коммуникатором. Отдайте кому-нибудь, кто будет общаться с командой, кто будет, да, успокаивать, кто будет разъяснять, кто будет поддерживать, кто будет снимать эти вопросы болезненные. Не пытайтесь валить на себя все. Поэтому самое вот первое сейчас, чтобы сохранить свои лидерские позиции, а не полностью выгореть и иметь возможности больше отдавать никакого ресурса, это дать другим людям тоже их часть лидерства, возможность им расти и им лидировать. И тогда просто станет легче. И тогда как бы, у вас останутся банальность силы на то, чтобы лидировать в тех э, зонах, да, где действительно нужно лидировать. Мне кажется, для лидера в любом случае остается все-таки приоритетным это хоть какое-то стратегическое видение, как и не смешно звучит, но оно все равно есть. Да? И если у нас полгода еще не разрешат открытое мероприятие, значит, наверное, стратегия будет одна для вас, да, какая-то. Если у нас там три года не разрешат, она будет другая. То есть все равно есть какие-то сценарии. И вот эти сценарии, их проработка, их донесение до сотрудников, да, их... Ну какая-то база для их реализации. Это и есть, мне кажется, первоочередная задача лидера. Остальное настолько, насколько он себя чувствует в силах и в компетентности. Мне кажется, вот критически важно сейчас. Понимаю, что кризис, он еще надолго. Даже если карантин сниму два четверта, все равно мы еще будет несколько месяцев минимум ощущать это, сохранить силы, сохранить ресурс. Поэтому не хватайте сразу за все поделите, отдайте, выделите ключевые компетенции. Может быть наоборот. Может быть вы не сильны в стратегических да, вот этих вещах, отдайте кому-нибудь анализировать, думать, какие могут быть сценарии, а сами займитесь тем, что действительно там коммуницируете с командой, рассказывайте, разъясняйте, подбадривайте. Нельзя не за каждого тшить. Ну да, там в комментариях сегодняшнего анонса мне человек написал. Только сам лидер знает, да, как ему остаться лидером. Это действительно правда. Только вы знаете, в чем вы сильны, что можете сделать вы. А что действительно, ну настал момент, когда надо дать возможность, другим тоже им проявить лидерство. И самое лучшее, что вы можете делать для себя, даже не для команды, это просто начать отдавать какие-то лидерские зоны, для того, чтобы у вас просто хватило сил пройти через вот эту полосу, вот достаточно сложную, которую, мы понимаем, нас ждет в ближайшее время. А, хорошо, помимо того, что делегировать, да, не забирать все на себя, что еще может поменять руководитель в своей компании? В стиле управления, во взаимодействии, то есть какие еще будут рекомендации? Ален, я не очень верю, да, честно, вот подкровенно, что поменять стиль управления можно даже под влиянием кризиса. Ну, вот честно. Это насколько... Мы вернемся в трудовые будни, это... как и уходили. Как все было, так и вернулись. А Я, кстати, боюсь, кто-то тоже написал очень смешной пост на Фейсбуке, да, что мир изменится, люди не изменятся. Поэтому вариант того, что мы вернемся с теми же реалиями, он может быть. Соответственно, как бы, ну, просто я поднимаю, насколько трудно поменять стиль управления. Единственное, что мне кажется, что нужно делать, это не менять стиль управления, это, ну, кони на переправе, это очень, мне кажется, неправильное решение, убрать крайности. У нас у всех есть вот в наших стилях управления какие-то крайние вещи, да? либо крайняя авторитарность, либо наоборот, к тому, крайний либерализм, команда там немножко даже злоупотребляет и поле подгуливает. Вот мне кажется, что лучше оставить стиль управления, который есть, но попытаться избегать крайности, попытаться занять какую-то разумную, взвешенную средину, просто понимаете, на наш стиль управления всегда оказывают влияние куча нерациональных вещей, начиная от наших детских сценариев, заканчивая нашим там темпераментом, и нашими психофизиологическими особенностями, поэтому во многом это тоже очень, на большом количестве исследований показано, мы действуем нерационально. Вот чем больше мы сможем эту нерациональность отсечь, я бы сказала, что вот если говорить категориями, я надеюсь, все понятно, что я говорю, да я не отсылаюсь к каким-то очень сложным вещам, вот если говорить категориями Б напомнить ту концепцию взрослый ребенок-родитель. Вот чем больше лидер будет находиться в позиции взрослого человека, то есть разумного, рационального, взвешенного, менее подверженного своим эмоциональным порывам и каким-то своим внутренним бегающим тараканчиком, что у нас это все есть, тем легче, во-первых, сохранять ресурс, во-вторых, тем легче ему быть лидером, потому что лидер это всегда взрослый, да, и ребенок лидирует в любой группе, взрослый. Соответственно, ему будет легче оставаться лидером, ему будет легче принимать рациональные, взвешенные решения, ему будет легче сохранять силы, потому что это та позиция, которая энергетически наименее затратная. Uh -huh. Вот это, наверное, ключевое, что мне хотелось бы сказать относительно лидерства. Как вы будете коммуницировать, это там ваш стиль, ваш выбор, кроме тех принципов, которые мы говорили в самом начале, что откровенность и честность это и уважение к другим — это основа коммуникации в любой кризис. Как именно это будет трансформироваться? Ну, это выбор действительно каждого человека, и мне кажется неправильным сейчас пытаться тоже резко себя сломать. Нужно просто как бы, использовать свои сильные стороны и стараться не вдаваться в те крайности, которые всегда нас делают слабыми. Вот эти вот крайности колебания, да, крайняя авторитарность, либо крайняя расслабленность, либо чрезмерный контроль, либо нехватка, они нас делают слабыми. Вот золотая серединка из того, что вы умеете, мне кажется, это сейчас самый оптимальный вариант. Давай с тобой еще поговорим про навыки, про софт-навыки, про хард-навыки. Понятное дело, что мы, когда вернемся к полноценному там, режиму работы, и ну, нам где-то что-то придется наращивать, да, какую-то мышечную массу. Что ты думаешь в этом плане? Какие навыки уйдут на первый план, какие на второй план? На чем нужно будет работать лидеру? И что нужно будет качать в первую очередь в свое, в своей команде для того, чтобы там, с минимальными потерями закончить двадцатый год? Мне, что касается команды, давай например, начнем сначала с команды. Что качать в команде? Я думаю, что скорость взаимодействия, скорость принятия решений, мне тоже кажется, что это в украинском бизнесе всегда было, что мы очень долго запрекаем, согласовываем, обсуждаем, думаем, кризис показал, что вот думать иногда некогда. Взяли сделали. Поэтому скорость того, как мы взаимодействуем, как мы обрабатываем информацию, как мы принимаем решения, это то, что в команде надо качать. Поскольку, еще раз повторюсь, никто не знает, как мы будем из кризиса, какие именно нужны будут навыки, но то, что навыки быстрого реагирования, и навыки хорошей аналитики. Вот mm -hmm. из всех предыдущих кризисов, вот всех кризисов, наверное, вот этот был единственный, которое было трудно предсказать. И то, если вдуматься, то что происходило в Китае там, еще два месяца назад, можно было какие-то звоночки услышать. Кризис 2008 года, но ну я просто помню хорошо эту ситуацию, когда год уже в Штатах практически бушевал финансовый кризис и здесь в Украине все продолжали говорить, да нет, у нас ничего не будет, да все будет нормально, Тань, что ты нам ты рассказываешь, да, э, какую-то панику сеешь. Поэтому черные лебеди, они очень часто не такие черные, как нам кажется, поэтому навыки аналитики отслеживания того, что происходит в своей компании, в мире. Они, я думаю, и навыки не просто это проанализировать, а потом аналитик положит отчет в попутку, а навыки с этой информацией работать, имплементировать ее в свой бизнес, они станут критическими. Вот это то, что мне кажется однозначно командам придется брать на вооружение, это хорошая, качественная, грамотная аналитика, это быстрые, гибкие решения. Вот две вещи, которые, мне кажется, там, однозначно мы вынесем из этого кризиса, все остальное будет очень сильно зависеть, к сожалению, там, от глубины и от тех трансформаций, которые мы получим в ходе этого карантина. Для, именно для людей, ну, если кризис будет углубляться, я за то, что все-таки хард-скиллы станут более востребованными, да, то есть... Люди будут хотеть платить тем, кто четко делает то, что надо, да? соответственно, ты можешь быть там, может быть, и не таким хорошим коммуникатором, и не так ты можешь нравиться руководителю, но ты классно делаешь. Поэтому я думаю, что мы будем уходить в таком случае в хардскил, если в вот кризис будет продолжаться. Традиционно будет то, что в, как бы в кризис, да, востребовано. Работоспособность, умение совмещать несколько каких-то пограничных зон, ты можешь это, это, это, это, это. классно умение быстро учиться, потому что нет возможности каждую отдельную функциональную зону кем-то закрывать. Возьми и научись, как пользоваться зумом, да, например, ну действительно. Это если кризис будет углубляться. Если он окажется такой, ну, небольшой, несколько месячный, мы начнем, как показывали, в ВПВ отскакивать экономика все-таки наверх, тогда мой прогноз может быть обратный, что все Поняв, как важно, да, вот я говорила уже немножко об этом, что сценарии могут быть очень дивергентными, разными и, скорее всего, полярными. Вот не середина, а вот какие-то более крайние сценарии. И тогда, может быть, мы, наоборот, спусковавшись по человеческому общению, по коммуникациям, по всему... Наоборот, начнут выходить на первое место человеческие качества, софт-скиллы, возможность да, там, вот создать атмосферу в команде, возможность коммуницировать, возможность поддерживать других, возможность учить, как будут развиваться в реальности, думаю, что очень-очень сильно зависит вот именно непосредственно сценарий, что будет происходить в экономике. И в каком, в каком состоянии, да, там, наша конкретная Сколько экономика. Да? да? в первую очередь, насколько затянется, потому что я думаю, что это будет, вот, и, соответственно, насколько серьезный будет ущерб для экономики, это будет ключевым относительно того, что будет востребовано именно от конкретных там сотрудников, руководителей, от тех людей, которых будут брать в команды. Насколько ты рекомендуешь, вот в одной из колонок ты тоже писала рекомендацию лидеру определять своих сотрудников по формальным и неформальным требованиям к персоналу. Насколько этот инструмент, как инструмент, может быть применимый сейчас? В любом случае, мне кажется, что чем Четче сейчас будут определяться ожидания от сотрудников, какие угодно. Вот хоть во сколько ты будешь выходить э, в скайп, да, из прическа из помады либо выходи хоть из пижанки. Вот чем четче будет проговариваться, чем меньше будет слов, которыми у нас, ну, к сожалению, была заполнена HR среда. Вот это непонятная вовлеченность, это непонятная лояльность. я многих очень спрашивают, окей, вы хотите вовлеченность? Ну, у нас были которые там лиды, которые пранки ходили, потенциальные клиенты. Скажите, как она должна, да, вот опишите мне ее, в чем вы будете ее мерить, да, как она должна измеряться, как она, может быть, на поведенческих паттернах должна отражаться. Если люди могут это описать, да, я, я считаю, что вовлеченностью будет вот такое-такое поведение. Окей, это уже инструмент для управленческой работы, мы можем тогда доносить человеку, что мы считаем тебя увлеченным, если ты действуешь вот так, вот так, вот так. Это, знаете, они же отвлечемся, вспомним прекрасные времена, когда можно было путешествовать. И вот когда ты я Кейс, рассказывала, что за этими словами можно стать что угодно. Когда выступаете в брак, да. Прекра... Счастливая семейная жизнь, для нее, может быть, бриллианты и Мальдивы, поплачем горько, да, возможности путешествовать, там, три раза в год. А для него это может быть каждый день чистая рубашка и ужин из трех блюд. И каждый уверен, что они говорят о счастливой семейной жизни. Но это совершенно разные сценарии. Вот точно так же было очень часто в компаниях, что за этими словами стояли достаточно непонятные вещи, которые можно было интерпретировать как угодно. Соответственно, эта интерпретация была бесконечной зоной для конфликта, да, вот насколько ты вовлечен, как должен работать, 24-7, 48-7, еще как-то, бегать с горящими глазами, то есть, поэтому чем больше сейчас в командах будет четко говориться о том, какое поведение ожидается и поощряется, тем легче будет всем проходить кризис, тем легче будет психологически, потому что мы уже об этом говорили, когда ты не знаешь, что тебя ждут, да, и за что тебя поощряют, за что накалывают, это очень тяжко, тем легче будет собственник или руководитель, он не будет вещать непонятными словами, он будет четко говорить, в чем заключаются его ожидания. Вот мне кажется, вот это вот перевод ожиданий на понятные простые слова, их донесение до команды, это вот тот ресурс, о котором мы сейчас говорим. Главное, он не стоит никаких денег, это просто сесть, спросить себя, да, чего я жду от команды, описать это простыми словами, вот буквально, ну так, чтобы вы могли пойти к вашему там 10-летнему ребенку, и сказать ему, вот если ему это понятно, то это уже хорошо прописано. Если вы ему говорите о лояльности, вовлеченность, он такой, мам, папа, что это такое, значит это непонятно, возвращайтесь и еще раз, да, там думайте о том, а, собственно говоря... Что вы ждете от вашей команды? Ну, давай будем честны, будем, все будут ждать результата и увеличения роста продаж, потому что с продажами сейчас у всех откатились они настолько, там я сегодня даже там мой партнер Максим Плахти, Карабас, который занимается продажами билетов на концерты, написал, у нас продажи упали в 500 раз, да, в моем случае у меня вообще все на паузе и закрыто на замке, да, естественно, во многих бизнесах сейчас, ну, как бы заморожены эти процессы, и Первое, о чем мы будем говорить, это об эффективности увеличения роста продаж. Здесь не нужно выдумывать какую-то вовлеченность и еще что-то. Да? Ну, как это нужно доносить людям, что мы сейчас входим в тот этап и в ту стадию, когда ну, каждый клиент, возможно, да, каждое взаимодействие играет роль, большую роль. Ален, смотрите, вот мне кажется, да, сейчас тоже опять очень важно раздать роли. Ну, если мы говорим прямо о фронт персонале который занимается продажами, и мы понимаем, что эти продажи можно сейчас делать, ну, то есть, да, если нет конференции сейчас, у ну, как группа слайновых, то мы пока не можем никак продать. В лучшем случае мы можем, там, не знаю, поставить конференцию на май и пытаться сделать, например, предпродажу. То есть, естественно, с одной стороны, есть смысл пересмотреть просто скрипты и вообще все, что касается непосредственно бизнес-процесса продаж для тех, кто вовлечен в продажи. Но если я, например, не продажник, я, не знаю, там, начинаю от маркетолога, если у него нет прямой задачи продаж, а есть, например, там, ну, лидогенерация, вот тогда лидер должен просто определить, где он видит роль да, вот этого человека, его внесок в продаже вот его кусочек. И тогда действительно ждать и что чтобы этот кусочек выполнялся. Но чтобы этот кусочек был реалистичным, я тоже вспоминаю прекрасную историю, когда у одного банка, крупного системного западного, КПАм службы PR, был уровень возврата кредита. Ну вот я подозреваю, что никакой PR не способен заставить да, э, людей, у которых нет денег, или они просто по злому уму, что не хотят вернуть их. То есть это пустой КПА. Соответственно, если вы можете в совместности с человеком определить, где его роль, вот, которая влияет на продажу, и заставить его, заставить иногда банально, именно эту роль выполнять, этих целей добиваться, тогда да. Соответственно, опять же, ожидания, наверное, могут быть от тех сотрудников, которые, вот вы говорите, у нас все стало, да, сотрудники, вероятно, ну, сидят в офисе, может быть, у вас тоже от них есть какие-то ожидания, может быть, есть Ожидания самые простые, да, ребят, напишите на своем фейсбуке, что мы не остановили работу, что у нас ведутся онлайн, да, вебинары, что мы, как только карантин закончится, вернемся, что у нас еще два десятка спикеров, то есть, окей, может быть, они сидят у вас там на 10% от зарплат. но у вас, например, есть ожидания, что они по-прежнему тоже претранслируют в аудиторию, что компания продолжает работать. Может быть, они сейчас поможет продажам, а может быть, поможут, больше придут да, на офлайн-мероприятия, например. Важно просто именно, ну, не ждать, почему они такие пассивные, я им плачу 20% зарплаты, они сели дома и пьют чай. Проговаривать. Проговаривать, что может повлиять сейчас на эти самые пресловутые продажи, или то, что они могут на эти самые пресловутые продажи повлиять через, там, три месяца. Договариваться и вот эти ожидания просто переводить на понятные какие-то действия, которые можно пойти и сделать. Вот так я себе это пока представляю. Супер. Ну, опять-таки, разговор, коммуникация, коммуникация, еще раз коммуникация. Коммуникация и четкость, да, то есть, ну, мы не можем сказать людям, я жду, что вы что-то будете делать. Давайте сядем вместе с людьми и продумаем, что они могут сделать. Потому что они не могут сделать того, чего не могут, да, не может. Человек, занимающийся, ну, не знаю, it сделать вам продажу, скорее всего, он сознательно не может. Но может быть он так же, как и все, может да, сказать, что компания работает, что мы там, не знаю, пилим крутой вариант онлайн-конференции, если вы не выйдете, там, не сможем выйти в офлайн, мы вам сделаем конференцию в онлайне, которая будет интереснее и круче, чем та, что в офлайне. Человеку нужно сказать, я жду, что ты да, там, будешь делать свою часть работы, я жду, что ты там скажешь о том, что мы, не молчи о том, что мы работаем. Поэтому вот это будет четкость, предельная четкость, что я жду от сотрудников. Ну естественно, реалистичность. Не ждите того, чего они просто не могут сделать. Это очень неправильно это, ну, и очень по-украински. Да? Вот вы должны принести продажи. Вот мы все стоим, вот, да, вот мы ничего не можем сделать. Пойдите, как хотите, принести. Ну, это ерунда. Если вы считаете, что он может принести, объясните деятельность. Я даже шучу, говорю, сейчас посещение план мероприятия это как будто мы вынесли новогоднюю елку продавать 2 января. Естественно, мы этого не делаем. Более того, мы как раз и коммуницируем нашим клиентам, что мы остаемся на связи, и даже проект, который мы сегодня с тобой проводим, четвертый эфир, тот самый наш Live People Management, это была наша идея, инициатива, поддержать бизнес вот в этой непонятной ситуации, неопределенной, потому что каждый не знает, куда двигаться, как двигаться, сколько это продлится, естественно, неопределенность есть, уровень паники есть, где-то даже больше не столько вирус, сколько вирус паники, да, и в то же время мы еще и смотрим с той стороны, что мы впервые в таком, ну, то есть, какие бы кризисы ни были, но впервые в таком, вся планета на паузе, да? Да, и такой, я, такой... Каждая... Абсолютно... кризиса еще не было. <свят> абсолютно каждый там, здравомыслящий, даже думающий человек прошел через там, разные стадии, от отрицания до принятия. И, безусловно, мы сейчас как бы, ищем, ну, как бы, э, и хотим помочь, там, даже те, кто с нами вот в эфире, те, кто присоединяется, как бы давать какие-то простые рекомендации, простые человеческие, которые действительно, действительно помогут людям на сегодняшний день сократить вот эту вот растерянность. И вот возможно здесь следующий вопрос будет мой к тебе. Возможно, ты можешь сказать три четыре совета вот простых, как сделать так, чтобы снизить э, градус тревоги и уменьшить там состояние растерянности. Ну, на самом деле, честно, сейчас, вот если просто советую, если у кого есть время и возможность, сейчас самое время писать хорошую классическую книжку про управление антистрессом. Вот я лично посоветовала бы Марка Сандомирского, очень прекрасный российский психотерапевт и тренер, если у вас есть время на толстую книжку, на то книжку, написанную хорошо, понятно, там, которую прочитает человек без медицинского образования, где очень подробно расписаны механизмы стресса, где куча разных техник и методик. Вот возьмите и прочитайте, да, потому что три-четыре как бы, простых совета они есть. Но когда вы прочитаете один раз книжку профессиональную, реально, я ее прочитала 15 лет назад, она мне просто вот легла как балс, мне, человеку там очень тревожному, склонному стрессовать, вот не буду скрывать, да, вот э, она мне легла как балса для того, чтобы я потом знала, как мне со собственным стрессом взаимодействовать. Из простых советов, наверное, все-таки прислушайте к себе. Вот это банально звучит, но у нас так долго не было времени решать возможности, да, вставать лежит ли нам по будильнику, и как будто ничего не произошло. То есть у меня там часть знакомая говорила, вот самая главная рекомендация, вы встаньте утром, накрасьтесь, причешитесь, да, и так, как будто вы идете на работу. Вторая часть говорит, боже мой, но я сижу дома, могу я наконец-то не красть, не самое просто вот так и работать в пижамке, как и я. Прислушайтесь к себе, но ну, чудесное время, когда можно свою жизнь немножечко, немножко до да, разумных пределах, которые мы имеем, сидя там эти пределы, возможности, сидя в своей квартире, адаптировать к кому как вам удобно. И это, безусловно, будет снижать стресс. Потому что, когда вы все время делаете то, что вам некомфортно, да, вот я не хочу вставать ровно по будильнику, в 7 часов, я счастлива поспать до 9 или 10, а потом ставьте, с пижамки, пойти работать. Это будет снижать стресс. Безусловно, это социальные связи, которые не должны обрываться. Особенно это, видимо, важно, сама я интроверт, для меня это менее чувствительно, но для экстравертов они не должны обрываться. Если вы не можете общаться вживую, значит, есть скайп, есть телефон, есть еще какие-то варианты, это вот чувство общности, оно, безусловно, поддерживает. Ну, если мы говорим сугубо о таких вот рекомендациях до спокойствия, выговариваться. Вот культура, в которой принято делать мину при плохой мину, в хорошую мину при плохой игре, она очень тяжкая, потому что действительно весь этот страх все это невысказанное, оно падает внутрь, оно тащит там, психосоматику, оно тащит стресс, выговариваться. Точно то же самое я дам рекомендацию для команды. Очень неправильно, когда вы не даете команде проявить свои страхи, свою тревогу, свое опасение люди должны иметь возможность высказать. Другое дело, что это не должно превращаться в перманентное нытье. Поэтому, грубо говоря, ну, да, вот это точно, есть такая граница между тем, что люди должны иметь возможность протранслировать то, что они чувствуют, и между тем, что это не должно быть фоном постоянного нытья. Поэтому, там, сделайте, не знаю, там, 30 минутку, я, по-моему, уже об этом писала в рекомендациях, там, 30 минутку страха, когда вы посидите в чате, когда каждый скажет, что он боится, что его беспокоит, что ему некомфортно, что у кого-то, может быть, дети на голове, а они продолжают работать. Выскажет, внимательно, он получит поддержку, а потом люди пойдут работать. Это критически важно. Вот это дело, я говорю, хороший мин мины при плохой игре, оно не для кризиса, если вы хотите из него выйти здоровым, живым, со здоровой психикой и здоровым телом. Поэтому... Это, Заводим ну, рубрику «Давай поноим», да? Ну, в том числе я вам скажу, что я состою в одной прекрасной женской группе, очень хорошее женское сообщество, где я, вот действительно рубрика, вот давайте просто расскажем, что нам, о чем, чего вы боитесь. Люди приходят и говорят, у меня ребенок, я одна, я боюсь, что завтра меня сократят, на что я буду жить. Во-первых, находятся какие-то там варианты, чем ты занимаешься? Я там рисую сайт. Ой, блин, а мне сайт нужен. Вот вторых люди просто обговаривают. Люди слушают, что слышат, что они не одни, что их услышали, что эти страхи не только им свойственны. Когда ты сидишь один на один с своим страхом в квартире, это очень страшно. Когда ты выходишь о нем, рассказываешь, становится легче. Поэтому я за то, чтобы мы как-то цивилизованно да, проговаривали свои страхи, и это тоже очень хороший антисресс на самом деле. Mm -hmm. Ирина пишет, что она, к сожалению, очень поздно получила у нас сегодня, а только сейчас смогла зайти. Ирина, мы вас добавим, обязательно спасибо. Тань, скажи еще, пожалуйста, Вот я бы хотела задать вопрос с другой стороны, но и параллельно задам сейчас вопрос из чата. Когда ты чувствуешь, что твой кортизол шалит и уже повышен, что ты делаешь, чтобы его погасить? И вопрос такой же, что тебя вдохновляет и откуда ты черпаешь энергию? Спасибо. Ну, что касается кортизола, когда меня немножко зашкаливает, вот честно я иду просто обнимаюсь на спутник жизни вот ничего нет лучше это просто пойти когда тебя обняли это физически снимает тревогу мы привыкли так делать биологически если совсем зашкаливает мне лично надо помогать просто выпустить физическую агрессию взять книжку швернуть ее об стенку когда очень тяжко вот это вот эмоционально тяжело должна перейти в тело я немножко сейчас да, ушла там в основы работы со стрессом Важно, чтобы это перешло в действие. Мы не можем сейчас выйти на улицу, да, и быстро пройти, чтобы помогать. блин, да возьмите в эту книжку, швырните в ее на пол, да потопайте вы ногами. Мне помогает, потому что я вот такая вот реактивная, да, я просто вопила, как все плохо, меня отпустила. Вот это, ну, это то, что помогает лично мне. Что вдохновляет меня? Ну, меня, например, очень огорчило то, что сейчас вот такой вот карантин, трудно выйти, меня вдохновляет природа. Для меня выйти там в полчаса, слава богу, я живу в районе, где есть зеленые территории, не называемые парками, поэтому я Выхожу туда и гуляю. Мне помогают, меня вдохновляют. Меня вдохновляют там, мечты о том, что ну, я не могу никуда пока поехать, но можно же полистать, да, там форумы о том. То, где был, хотя бы там помечтать об этом э -э, пофантазировать ну у каждого из нас есть такое вот свое да там внутреннее эмоциональное эмоциональная которое которая помогает нам держаться оно всегда очень индивидуальное, поэтому тоже самое время пойти поискать вот да, вот где у вас вот это вот укрытие в котором можно черпать силы ну и плюс мне честно помогает просто вот принятие вот то что должен быть что будет вот сейчас вот как бы самая правильная ситуация боже дай мне там ума принять то что неизбежно и изменить то что возможно вот отделить вот это вот то что я на что я не могу повлиять я могу только вот смотреть как будет разворачивать ситуация и выделить то поле, тот собственно огородик, да, который я могу копать и который я буду копать пока тут не начнется атомная война Ну, я надеюсь она не начнется это мои личные рецепты которые я ну, я не хочу никому навязывать, потому что единственный рецепт этого времени, мне кажется, это искать свои рецепты. Вот. Такое время, когда никогда не было, это время для того, чтобы искать собственные рецепты. А здесь наш слушатель пишет, эмоциональная гнездышка очень отозвалась, спасибо. А также Александр говорит, то, о чем мы говорите, вот, общение, открытость, это классная европейская практика, но у нас почему-то это воспринимается психотерапией. Ты как-то это можешь прокомментировать? Uh, но ну, во-первых, мне кажется, что в рамках обычного человеческого общения, но ну, наш круг, да, то есть, знаете как, не надо психотерапевтировать без запроса, если вы не явля... без запроса, если вы не являетесь психотерапевтом, не бегите никого спасать, не бегите никому навязывать свои, да, там, интерпретации того, что происходит эмоционально, любая позиция, ну, вот, чтобы не скатиться в доморощенное психотерапевтирование, что очень плохо, если к вам, например, приходит с какой-то проблемой, с чем-то еще, просто выслушайте, вот присутствие здесь и сейчас, да, рядом с человеком, которому трудно, оно уже помогает, не надо оценивать, не надо говорить, что все будет хорошо, не надо спасать, просто побудьте с ним рядом, просто послушайте, вот ваше присутствие, уже помогает. И это позволяет не скатиться да, в доморощенную психотерапию, которая обычно никому не приносит добра, потому что, ну, это я тоже не хочу об этом говорить, поскольку я тоже ни образом не психотерапевт. Поэтому просто побыть с человеком, которым обнять, если можно физически, не сказать, я с тобой, я слышу, да, о чем ты говоришь, я рядом, я разделяю это. Вот то, это то, чтобы это не воспринималось. Я не думаю, что это будет восприниматься как психотерапия в вашем визави, да, вы без просто полезли его там терапевтировать. На самом деле, я думаю, что в силу вот этого нашего постоянного стресса и пребывания в нем, и он будет дальше все больше и больше развиваться, станет нормальной практикой и у нас в компании иметь корпоративного психотерапевта. На украинском рынке эта культура тоже придет. Поэтому, друзья, всему свое время, я уверена, что не за горами, не за горами, когда мы будем думать о гигиене психики точно так же, как о утренней зарядке. Ну, да. вот я не стала об этом говорить, когда мы говорили, да, там, про чатика пожаловаться, что если у компании, конечно, есть деньги и возможность, профессиональный психолог, который сможет помочь, это было бы идеально, когда люди могут прийти к профессиональному психологу и хотя бы там частью недели с ним поработать. Если компания может это обеспечить, это прекрасно, но это действительно выход, потому что этот стресс просто, он разрушает работу. Когда человек в стрессе, он не может нормально работать. Поэтому, если вы можете поддержать людей, вы можете от психолога, да, это была бы чудесная практика. Просто не хотела давать рекомендации, которые могут быть там трудно исполнены в настоящее время. Александр продолжает комментарий. Выслушивание членов и структуры в бизнесе, это, наверное, сейчас основное, даже без каких-либо советов. Да, это правда. Юлия Ермоленко. Юлия с нами с первого эфира, от начала до конца. Юля, мы ждем твоих вопросов. Ты, как всегда, задаешь их по существу и уходишь после каждого мероприятия с Mind Map карты, что делать mm -hmm. дальше. И как раз об этом Юля сейчас и пишет, что после каждого эфиров она выходит в совещание уже на готовом уровне и объяснением тех дел, которые у нее происходят, и слов благодарности, что вообще компания продолжает дальше работать. У меня на самом деле все. Единственное, что в завершении я бы хотела тебя попросить какие-то рекомендации книг, ТЭД, YouTube, которые ты бы могла дать нашим слушателям. И дадим еще возможность задать нашим участникам вопросы и на них ответить, если такие будут. А пока рекомендации. А, Ален, можно я пойду против тоже, против традиции? Вот Мне кажется, мы сейчас все переполнены. Информации. Очень много информации, которую мы еще завалены, завалены, завалены. Лучше, как по мне, вот честно, если у вас нет конкретного вопроса, инструментального, да, на который можно поискать ответ, лучше просто сесть. И упорядочить свой багаж знаний, посмотреть, чего на самом деле не хватает, а что вот это вот нервное, стрессовое, да бежать лишь бы куда, смотреть, лишь бы что смотреть, читать, лишь бы что. Ответы, как это не нефакусно звучит, они внутри нас. Не в том, что мы знаем ответ, а в том, что мы можем посидеть и посмотреть. Окей, вот в этом я разбираюсь-то, мне не надо. Вот это я могу сделать своими теми знаниями, которые есть, да. А вот это мне нужно действительно узкий какой-то инструментальный вопрос поискать, а не смотреть все подряд не читать все подряд, не перегружать свою бедную голову, которая так сейчас работает на повышенных оборотах, а еще дополнительной информации. Поэтому я вот совершенно сознательно не буду давать никаких рекомендаций или минимум. Наверное, две вещи, которые только посоветую. Это тот же самый Марк Сандомирский с его книжками по антистрессам, и это, наверное, Владислав Белошапка, который вот, э, ну, он реально лучший специалист по вот, культуре результативного менеджмента, как он сам это называет. Прочитать его книжку, которая не очень большая, не очень толстая, не очень сложная, будет, я думаю, уместно для кризиса, кризиса, не для кризиса, для будущего. Больше давать советов не хочу, потому что мне кажется неправильным будет сейчас перегружаться еще дополнительной информацией, если вы точно не знаете на все 200, что она вам нужна. Не слушайте, что нибудь ради того, чтобы просто слушать. Сначала поймите, что действительно надо и что оно надо, а потом уже дополнительная информация обучения, тет, ютуб, книжки и прочее. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то рекомендации, как готовить сотрудников к выходу из карантина? Не знаю пока, вот не могу сказать, я думаю, что рекомендации одни, это опять-таки сказать, как мы будем, да, как мы будем работать в карантине, мы вернемся все в онлайн, в офлайн, мы останемся в онлайне, мы пересмотрим, да, то есть рекомендация самая общая, это скорее всего, опять-таки, рассказывать, как мы собираемся жить после карантина, а во-вторых, это все-таки, если вы уже представляете, как, да, и это расходится с тем, как вы живете в карантине. Например, окей, мы не будем работать в онлайне, мы вернемся в офис. Тогда действительно должен быть, наверное, какой-то переходный период, когда мы будем переходить от расслабленной атмосферы, когда каждый сам по себе встал в 10, пришел в пижамки, переходит более-менее к офисному режиму, потому что всем тяжело всегда резко. Соответственно, если как-то, как вы будете жить после карантина, это сильно отличается от того, как вы будете жить в карантине, я думаю, нужно подозревать какой-то переходный период, когда вы сможете просто вот между этими двумя фазами да, вернуться из фазы одной, фазы Это будет честно, это будет всем легче, потому что люди смогут просто опять обратно адаптироваться. Александр пишет: выход из карантина это будет еще один стресс. Я на самом деле. Нет, изменение это стресс, но это правда, это будет еще один стресс. Особенно, если он продлится долго, потому что мы уже привыкли к определенному стилю. Да, это будет еще как после отпуска. Отпуск классный, но опять нужно вставать и опять нужно выходить на работу, даже если она любимая. Да, утренние подъемы по будильнику это будет новым стрессом. Это правда, это правда жизни. Да, к сожалению, привычка формируется 21 день. Вот мы уже на карантине привыкли утром не вздрагивать по будильнику. Теперь у нас будет новая привычка привыкнуть вздрагивать по будильнику, да? Да, поэтому нужно дать время, чтобы эти новые привычки, если они будут сильно отличаться от карантина, чтобы они устоялись в обратную сторону. Владимир пишет нам, «Алена, Татьяна, спасибо за этот диалог, субъективно приятно знать, что где-то есть профи, которые знают, что делать в этой ситуации». Посмотрите. Я не знаю, что делать, у меня такой есть отдельные идеи. коллег пошел тоже успокаивать». Я на самом деле была очень рада, если та информация, на которую я тоже много, много ее собирала, я пробовала на себе, я пробовала на клиентах, я ошибалась, если она была полезна, если вам в конце концов просто было этот час приятно провести со мной, то это было здорово, мне тоже понравилось, понравились умные, интересные, классные вопросы, я благодарю вас, Алена, за приглашение, это было здорово спасибо большое спасибо татьяна спасибо тем кто слушал сергей благодарю за ваш комментарий действительно сейчас самое идеальное время для масштабирования бизнеса если у вас не производство все клиенты дома у них масса времени если у них нет абонентского сопровождения значит бизнес модель не стрессоустойчивая. самое время ее пересмотреть друзья очень полезный ценные э, комментарии от сергея Рекомендую действительно пересмотреть какие-то вещи, которые могут усилить вас здесь, в вашей бизнес-модели, для рестарта после того, как мы выйдем из карантина. Юля, спасибо тебе большое, что ты тоже слушаешь нас уже четвертый эфир. Ирина, спасибо и вам. Так держать, продолжаем. Супер, спасибо большое. Всем прекрасного вечера. И, конечно же, знаем, что из этой ситуации выйдем ли мы богатые, не знаем, но точно выйдем сильнее. Это факт. Ну, это главное зависит от нас. То есть мы, не, не зависит от нас, будем ли мы богаче, но будем ли мы сильнее, это в наших руках, и мы это можем делать. И опытнее делать. Спасибо всем, всем хорошего вечера. Благодарю Спасибо вас. всем, хорошего вечера.